Не всякое тело и не в любом состоянии способно совершить работу. Чтобы в этом убедиться, представьте себе шар, который лежит на поверхности стола. Шар находится в покое и ни о какой работе не может быть и речи. Но если дать ему возможность упасть с края стола, то шар совершит работу. Убедиться в этом можно, подставив на пол ванночку с водой. Значит покоящееся на некоторой высоте тела работы не совершает, но в определенных условиях способна ее совершить.